делали малышев здравствуйте сегодняшняя тема можете ли вы себе это позволить если вы себе не можете что-то позволить значит это вам не нужно простой пример вы хотите приобрести некую условную вещь пусть это будет компьютер пусть это будет мобильный телефон у вас нет финансов нет в данный момент возможности эту вещь приобрести поменять это вам наглядный пример того, что ваша жизнь, ваша судьба вам подсказывает. Не вовремя. Задумайся, остановись. То есть вы затели некую покупку, некое приобретение абсолютно не вовремя, не своевременно. Задумайтесь об этом. Не стоит никогда лезть из кожи вон, лишь бы что-то приобрести. Автомобиль, ремонт, квартиру, какие-то отношения, какую-то вещь, какую-то цацку. Как только у вас появится возможность абстрагироваться от этого желания, отойти, забыть на время, не привязываться, сразу вы почувствуете облегчение, свободу от этой вещи, от этой навязчивой идеи, от этого дикого желания что-то приобрести. Тогда, когда вы появились, когда вы почувствуете свободу, и у вас появится время просто передохнуть и забыть об этой долгожданной покупке, она к вам придет сама. Придут деньги, придут время, придет сила. Будет ощущение того, что вы просто отпустили, что вы перестали дрожать, ночами не спать, думать, мечтать, жаждать этого. И тогда эта вещь сама придет. И уверяю вас, зачастую так происходит, что вещь приходит лучше и дороже того, чего вы так сильно желали и жаждали. Запомните, если появляется дикое желание что-то поиметь, что-то забрать, что-то купить. Это сигнал, останавливайтесь, прекратите так сильно желать, передохните, переключите ваше внимание на что-нибудь другое, на другой, любой объект, встречи, книги, чтение, любое, музыка, поездки, отношения, переключайтесь. Вы должны понять и зафиксировать интуитивно, с вами происходит то, что вы должны уметь прочесть, вам внутреннее состояние, вы сами себе подсказываете. Уйди. Отвернись. Оставь. И поверьте, когда вы научитесь этому нехитрому приему, тогда когда вы начнете себя слушать, читать, понимать, а главное, рационально реагировать, вы будете абсолютно счастливы, вы перестанете спривязываться. Тогда, когда у вас появится сильное желание, вы будете его тушить, мгновенно, немедленно. И потом, в определенное время, в самый нужный, подходящий воистину момент, вы эту вещь рано или поздно купите. Тогда она будет по-настоящему желанной. Тогда она будет своевременной, нужной, абсолютно нужной. И вы поймете это тогда, когда это произойдет. А до этого момента, когда вы загорелись, когда вы горячие, когда вы начинаете занимать, иногда воровать, лгать, где-то искать, продавать последнее, закладывать – это беда. Не действуйте больше так никогда в своей жизни. Учитесь принимать решения вовремя, а не вовремя своевременно, правильно, в нужный момент. А все то, что происходит по-горячему, тогда, когда вы беситесь, потеете, нервничаете, кричите, когда вы жаждете, вот в этот момент ничего делать не нужно. Остановитесь, выдохните и переключите на что-то другое. А тем временем, подсознательно, эта вещь к вам придет позднее, но самое главное вовремя, когда вы будете к этому готовы по-настоящему.